Привет! Google Merchant Center сообщил об изменениях в случае возникновения статуса «Требуется доработка сайта». Этот статус появится в случае, если сайт не соответствует требованиям сервиса. Например, на сайте не должно быть неполных сведений, неточной или входящей в заблуждение информации о товарах не работающих ссылок. Если же на сайте продавца будут обнаружены описанные проблемы, то в его аккаунте появится соответствующий статус, а сам аккаунт будет заблокирован до тех пор, пока сайт не будет приведен в соответствие с требованиями. Ранее аккаунты Merchant Center, получившие статус «Требуется доработка сайта», автоматически отклонялись. Теперь такие аккаунты с бесплатным предложением будут оставаться активными, но показ этих товаров в Google будет ограничен. Изменения касаются только бесплатных размещений. Полный список ошибок, приводящих к проблемному статусу, можно посмотреть по ссылке в описании под видео. Также была реализована поддержка дополнительных источников для отслеживания бесплатных конверсий при помощи автоматической пометки. Ранее данная возможность была доступна только для предложений на вкладке «Покупки». Теперь она заработала для всех бесплатных предложений в Google SERP. Автоматическая пометка — это функция, которая при использовании со сторонними инструментами веб-аналитики позволяет понять, как часто клики по бесплатным объявлениям приводят к покупкам. Когда пользователь нажимает на бесплатное предложение, к URL автоматически добавляется специальный идентификатор. Продавец с помощью этой функции сможет просматривать конверсии для всех показов бесплатных предложений в поиске Google. Если вы уже используете эту функцию для своих объявлений, ничего делать не нужно. Дополнительные данные о конверсиях из бесплатных предложений в органической и локальной выдаче будут включены в отчеты автоматически. Также, кто еще не воспользовался автоматической пометкой, могут активировать ее в своем аккаунте Merchant Center, установив переключатель в соответствующее положение.